Хай, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Для начала мы хотели бы поблагодарить вас за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте начнем. Почему мы сплетничаем? Почему иногда это кажется таким приятным? Сплетничать – значит говорить о ком-то, кого рядом нет. Обычно это не одобряется и не поощряется, поскольку в итоге вы можете расстроить и обидеть человека, о котором говорите. Вы можете думать, что все сплетни направлены на то, чтобы опустить кого-то, но на самом деле есть и другие причины, по которым вы можете говорить о ком-то за его спиной. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео предназначено исключительно для образовательных целей и создано для того, чтобы помочь нам понять, почему мы делаем то, что делаем. Оно не предназначено для одобрения, оправдания или потворства сплетням. Это действие может быть вредным и негативно влиять на психическое и эмоциональное состояние человека. Учитывая это, вот 8 наиболее вероятных причин, по которым мы сплетничаем. Первое, чтобы сломать лед. Бывало ли такое, что единственное, что у вас было общего с человеком, которого вы только что встретили, это общие знакомые? Поскольку лучший способ растопить лед в отношениях с человеком, с которым вы только что познакомились, это найти общую почву для разговора. Неудивительно, что вы попытаетесь завязать светскую беседу, сплетничая о ком-то, кого вы оба знаете, а сплетни о ком-то, кого вы оба знаете, могут оказаться тем способом, который поможет вам лучше узнать друг друга. Во-вторых, чтобы быть в курсе событий. Вы живете в маленьком городке или в тесной общине? Поскольку большинство людей уже знают друг друга, сплетни друг о друге могут быть способом для людей оставаться в курсе всех событий в общине. Это особенно верно, если человек, о котором вы говорите, очень скрытный и держится особняком. Возможно, нет другого способа узнать о нем что-то, кроме как слушать сплетни в городе. Третье, чтобы соответствовать. Занимаетесь ли вы время от времени сплетнями, чтобы соответствовать своим сверстникам? Если вас окружают люди, которые любят болтать и постоянно сплетничать, то, скорее всего, вы тоже будете это делать. Ваше стремление к социальному признанию может перевесить желание поступать правильно. В конце концов, сплетни могут быть единственным способом почувствовать, что вы можете стать ближе к своим сверстникам и принадлежать к их группе. Четвертое, чтобы чувствовать себя лучше. Сплетни о других заставляют вас чувствовать себя хорошо? В психологии это известно как нисходящее социальное сравнение. Это защитная тенденция повышать свою самооценку, сравнивая себя с людьми, которым возможно хуже, чем вам. Хотя вам может не нравиться признавать это, сплетни могут быть виноватым удовольствием, потому что вам может быть приятно и комфортно осуждать, и говорить плохо о ком-то, кто вам не нравится, чтобы почувствовать себя лучше. Номер пять. Вернуть себе власть. Вы когда-нибудь сплетничали о ком-то, кому вы завидуете? Когда вы сталкиваетесь с человеком, который, по вашему мнению, в чем-то превосходит вас, может быть, он более популярен или более успешен, вы можете почувствовать потребность избить его. Вы можете сплетничать о них, потому что бессознательно считаете, что это позволит вам вернуть власть и переключить внимание на себя. Это может заставить вас почувствовать превосходство над теми, кому вы завидуете. Номер 6. Чтобы отвлечься. Вы сплетничаете о ком-то, когда вам больше нечем заняться, в конце концов, это простой, но увлекательный способ заинтересовать и увлечь вас и ваших друзей. Сплетни с друзьями и людьми, у которых в данный момент не так много событий в жизни, могут вызвать драму и волнение. Так что это веселое, но вредное отвлечение, которое может помочь вам скоротать время. Номер 7. Чтобы почувствовать себя ближе к другим. Действительно ли ваш друг завязал отношения с кем-то, с кем только что познакомился? Или, возможно, у них только что закончились серьезные отношения? Когда такое происходит, есть ли у вас привычка сплетничать о близких людях и говорить о них за их спиной? Те, кто жаждет близости и связи, но не знает, как сообщить об этом здоровым и честным способом, могут вместо этого обратиться к сплетням. Это может быть способом спросить обо всем, что им было интересно, но они стеснялись сказать об этом в лицо. И номер восемь, чтобы привлечь людей к ответственности. Вы сплетничаете, чтобы привлечь других людей к ответственности. Те, кому не нравится разрешать конфликты или конфронтировать, могут дать волю своим чувствам, сплетничая них. Для вас это может быть способом открыться и высказать свои претензии к человеку, который вас обидел, не вступая с ним в прямую конфронтацию. Относитесь ли вы к этому видео? Сплетничали ли вы когда-нибудь по одной из этих причин? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми которому она тоже может быть полезна. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика уведомлений для получения новых роликов на канале. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.